Здравствуйте! В данном видео мы рассмотрим процесс заключения договора с заказчиком. И начнем с первой темы – создание договора. Для создания договора перейдите в закупку. Для этого на верхней панели нажмите на значок «Молоток» либо в меню «Заказчика». Выберите раздел проведения тендеров» – «Тендеры». С помощью фильтра найдите нужную закупку. Также вы можете воспользоваться быстрыми фильтрами, Такая закупка будет находиться на вкладке «Договор». Для перехода в карточку закупки нажмите на ее название, либо кнопку «Подробнее». Далее перейдите в раздел «Лот», блок «Договоры». Состояние договора пока будет не начат». Для создания карточки договора нажмите кнопку «Создать договор». Также обратите внимание на кнопку «Договор по лоту не заключается». При нажатии на данную кнопку закупка завершится, и дальнейшие действия по лоту будут невозможны. Создадим договор. Откроется карточка договора. Укажите сведения о предмете договора и порядке заключения. В верхней части страницы будет отображаться системный номер договора и статус «Создан». В блоке «Основные сведения о договоре» отображается информация о названии лота и стороне согласования. При необходимости вы можете присвоить договору собственный номер вместо присвоенного площадкой. Для этого установите соответствующую отметку и в появившемся поле ниже укажите нужный номер. В блоке «Сведения о предмете договора» вы можете изменить его наименование, сведения о цене и НДС. В «Блоке сроки заключения и подписания договора» отображаются сведения о сроках заключения договора. Также здесь вы можете заполнить сроки исполнения договора. То есть, дату начала исполнения и дату окончания исполнения договора. Условия исполнения договора можно указать, раскрыв блок «Добавить примечания по срокам исполнения». Обратите внимание, что эти сведения можно будет заполнить и позднее при отправке договора в ЕИС. В блоке «Позиции договора» вы можете внести изменения в перечень товаров, работы и услуг. Все поля обязательны для заполнения. По умолчанию сведения интегрируются из закупки. При необходимости измените сведения. Например, укажите цену за единицу товара. Если начальная цена включает финансирование за счет бюджетных средств, установите соответствующий параметр в столбце если при создании закупки не был указан тип объекта закупки, то вы можете здесь его выбрать. Если тип объекта – товар, то необходимо обязательно указывать страну происхождения. В случае, если цену за единицу по каждой позиции должен заполнить поставщик, то под позициями установите галочку «Требовать заполнения цен за единицу по каждой позиции договора победителям». В таком случае система не позволит поставщику подписать договор, пока не заполнены цены. При большом количестве позиций для удобства заполнения вы можете воспользоваться импортом сведений из Excel-шаблона. Для этого над списком позиций скачайте шаблон, заполните его и сохраните. Для импорта сведений под позициями нажмите кнопку «Импорт позиций из файла» и выберите заполненный файл с персонального компьютера. Сведения о позициях из шаблона будут перенесены в карточку договора. Для добавления новой позиции вручную нажмите кнопку «Добавить позицию» и заполните сведения. В блоке «Документы договора» добавьте файл договора. Для этого нажмите «Выбрать документ», из выпадающего списка выберите тип документа «Договор» и загрузите файл с вашего персонального компьютера. Нажмите «Добавить». Файл успешно добавлен. При необходимости вы можете его удалить и добавить новый. В случае, если необходимо, чтобы поставщик предоставил подтверждение обеспечения исполнения договора, то в данном блоке установите отметку «Требовать у поставщика подтверждение обеспечения исполнения договора». И тогда поставщику при согласовании договора необходимо будет приложить соответствующий документ в пакет. Отправим договор на согласование победителю. В случае, если вы вносили в договор какие-либо изменения, сохраните их. Для этого нажмите кнопку «Сохранить». Операция успешно выполнена. Для отправки договора поставщику в нижней части страницы нажмите кнопку «Отправить на согласование без подписи». В диалоговом окне вы можете установить новые сроки подписания договора. По умолчанию сведения заполняются из закупки. Обратите внимание, что крайний срок заключения договора должен быть больше, чем крайний срок подписания контрагента. Подтвердите действие, нажав кнопку Отправить договор успешно отправлен на согласование. Статус договора сменился на направлен на согласование. Сторона согласования Контрагент Перейти в договор вы можете из закупки, а также из меню заказчика. Договоры. Для того, чтобы найти свой договор, воспользуйтесь фильтром. Для перехода в карточку договора нажмите на его название. А сейчас рассмотрим другие действия с договором, доступные заказчику. В случае, если вы отправили договор на согласование победителю, но при этом решили внести в него какие-либо изменения – вы можете вернуть договор на доработку. Для этого в карточке договора в нижней части страницы нажмите кнопку «Вернуть договор на доработку» и подтвердите действие. Операция успешно выполнена. Сторона согласования изменится на заказчика. В случае, если договор с поставщиком будет заключаться вне системы, то данную информацию вы можете указать на площадке. Для этого в карточке договора в нижней части страницы Нажмите кнопку «Урегулирован вне системы». После чего выберите дату заключения договора и подтвердите действие. Договор на площадке будет успешно заключен, процедура завершится. Если вы планируете отказаться от заключения договора с победителем и заключить договор с участником, занявшим второе место, тогда в карточке договора нажмите кнопку отказаться от заключения договора с данным участником. Выберите «Причину» и подтвердите действие. Тогда данный договор перейдет в статус «Не заключен». Право заключения договора перейдет ко второму участнику. Если договор по закупке не будет заключаться ни с одним из поставщиков, тогда нажмите кнопку «Договор по лоту не заключается» и подтвердите действие электронной подписью. Если доступ к договору будут иметь только определенные сотрудники, входящие в рабочую группу, вы можете привязать этот договор к данной рабочей группе. Для этого в нижней части страницы нажмите кнопку «Привязать к рабочим группам». Выберите нужную группу. При этом уберите галочку с группы «Вся организация» и подтвердите действие кнопкой «Сохранить». Операция успешно выполнена. Теперь доступ к данному договору будут иметь только те сотрудники, которые находятся в данной рабочей группе. До крайнего срока заключения заказчик может вносить изменения в сроке заключения договора. Для этого в нижней части страницы нажмите кнопку «Внести изменения в сроки заключения» и укажите новые сроки заключения договора. Крайний срок заключения договора должен быть больше, чем крайний срок подписания контрагента, после чего сохраните сведения. Сроки успешно изменены. После отправки договора поставщику ему будут доступны следующие действия с договором. Отправка протокола разногласий, подписание договора, а также отказ от подписания договора. В случае, если поставщик приложил к договору протокол разногласий, вы сможете его просмотреть в карточке договора в блоке «Документы договора». Так как в документы договора поставщиком был добавлен протокол разногласий, подписать текущую версию договора вы не сможете. Для заключения договора необходимо… В разделе «Документы договора» напротив протокола «Разногласий» необходимо нажать «Обработать». Статус изменится на «Обработан». При необходимости вы можете внести другие изменения, например, заменить файл договора на «Актуальный». Все действия с документами договора можно просматривать в разделе «История изменений». После обработки протокола разногласий отправьте договор на согласование поставщику. Договор успешно отправлен. Теперь ожидается подписание договора поставщиком. После подписания договора со стороны поставщика вы тоже сможете его подписать своей электронной подписью. Для этого перейдите в карточку договора, в нижней части страницы нажмите кнопку «Подписать договор ЦП» и подтвердите действие вашей электронной подписью. Договор успешно заключен. Статус договора изменится на «Согласован сторонами» заключен. В блоке «Сроки заключения и подписания» отобразится дата заключения договора, а в блоке «Документы договора» – подписи обеих сторон. Для просмотра информации о подписи воспользуйтесь кнопками «Сертификат-подпись». Также в заключенном договоре вы можете создать дополнительное соглашение. Процесс заключения дополнительного соглашения аналогичен процессу заключения договора. Скачать архив договора со всеми документами и подписями. Внести информацию о субподрядах и расторжении договора при необходимости. В случае, если закупка проводилась в соответствии с нормами 223 федерального закона, то тогда в договоре будет отображаться кнопка «Опубликовать в ЕИС в реестр договоров», при нажатии на которую договор уйдет в соответствующий раздел единой информационной системы. «Посмотреть ИП» – при нажатии на данную кнопку вы сможете просмотреть информацию об электронной подписи, в которой был подписан договор с вашей стороны. В договоре, отправленном в единую информационную систему с площадки, также будет отображаться кнопка исполнения договора». То есть, при необходимости информацию об исполнении договора вы можете указать на электронной торговой площадке и отправить ее в единую информационную систему. В случае возникновения дополнительных вопросов вы можете воспользоваться инструкциями в разделе «Центр поддержки» на сайте otc.ru. Спасибо за внимание!